Хочется сказать спасибо за проведенный тренинг, потому что такие вещи помогают действительно перезагрузиться. В своем, скажем, кутюрьме ежедневной мы забываем какие-то простые вещи, которые лежат на поверхности. Очень интересно было слышать о, о кросселинговых продажах, хорошие жизненные примеры, которые действительно открывают глаза на многие термины, на многие, на многие позиции.